Ну что, готовим головку блока цилиндров к шлифовке. Для этого нам нужно снять впускной коллектор. Ну, смотрите. Внизу выкрутилась вместе со шпилькой. То есть внизу две шпильки, а наверху четыре болта. Вместе со шпильки. Ну ничего страшного. Если я вот отсюда подлез, то здесь только маленькой головкой на 10. Оказывается, внизу три шпильки и сверху четыре болта. Оп. Вот он. Вот он наш коллектор. Теперь, для того, чтобы сдать головку, необходимо освободить ее от распредвала, который который 1, 2, 3, 4, 5 крепится на 5 болтов и вытаскивается изнутри. Нет, вы знаете, головка на 13, а не на 15. Ошибся. Ух ты! Просто так еще не сдвинешь. Оп. Это ось-каромысел, которыми регулируется все болты от руки пока не могу крутить потому что поджимают пружины клапанов которые давят в свою очередь на коромысла рокеры или как их называют в простонародье Снимаем ось. Вот она она. Вот она, видите, вся, как бы в сборе. И остаются у нас клапана. И сам распредвал. Ну-ка, распредвал. Распредвал здесь у нас держит вот эта пластина. Будем отворачивать сейчас пластину, которая держит распредвал. Вот они, два болтика. Тут фигурные. Видите, какие шестигранные. Вот, ребятки, нашел шестигранный, шестигранную головку. Маленьким воротком. Оп, легко все открутилось. Второй. Также легко. Кому-то может не нравится, что я шуруповертом работаю. Ну, мне так удобно. Вот она пластинка. В ней отверстие. Опять назад заворачиваю болтики и все это складываю. Вот так она становилась. Так. оп, Вот он и распредвал. Пошел потихоньку. Делал вот такую мощную отвертку. Когда-то брал специально. И не тяжелым молоточком сдвинуть. Здесь вот пластиковая пробка. Жалко мне ее портить. Поэтому я... А ничего. Просто рукой туда-сюда Тут каждая шейка немножко меньше, ну, то есть, например, это я условно говорю, там 40 миллиметров, это 40 с половиной, это 41, и ну и так далее, чтобы он, видите, легко вытаскивался. Все, это все складываем, уносим. Наша задача по максимуму освободить головку, то есть скрутить вот эти уши. Они тут не нужны будут. Ну естественно может быть даже не может быть, ослить а масло остатки. Видите, в тазик перевернул, просто тупо перевернул головку. Ну и подожду немножко. Минут 5-10, пока все масло сольется. Пока сливается масло. Я сниму прокладку. выпускного коллектора тут она закоксовалась, не так-то просто ее. вот она прокладка выпускного коллектора опять же, пока масло все это сбегает у меня все клапана закрыты мне бы сейчас желательно сюда завернуть свечки и залить аспиридом или керосином, лучше, конечно, посмотреть, насколько протекает или нет. Заворачиваю свечи для проверки герметичности камер сгорания. Пока заворачиваю, расскажу. Если камера сгорания герметичная, то вот здесь вот впуск, а там выпуск, вот эти каналы, то в них не должно появиться ну или появится минимальное количество жидкости, которую я залью. Сейчас все увидите. Естественно, перед тем, как перевернуть и заливать, нужно вот эти кронштейны поснимать ключом на 10 Ну, все, головка готова к проверке. Сейчас заливаем сюда желательно по верхней кромку камеры сгорания. Ой спирит. Керосин, у кого что есть. Я заливаю его спирит. И буду наблюдать вот за этими каналами. Эх, не туда. Где тряпочка? Надо сразу вооружаться тряпочкой. Иначе это будет обманчивое у нас. Вот она. Здесь сразу видно. Вот смотрите. В одном протекает. То есть вот этот клапан желательно притереть. Теперь надо обойти головку и посмотреть на выпуск. Так, на выпуске у нас что имеется? Ну, на выпуске вроде все нормально. Видите, да? То есть один клапан, вот этот вот. Сейчас скажу, если он так стоит у нас. Это второй цилиндр. Впускной клапан. Видите, протекает как. Прямо оттуда изнутри бежит. Можно подождать еще минут 15. Вдруг где-то еще побежит. Ну, видно сразу, видите, уровень упал в этом в этой камере сгорания во втором цилиндре вот таким вот медицинским шприцем собираем. Все понятно. Второй цилиндр у нас впускной клапан пропускает. Хотя компрессия там была неплохая. Предвижу сейчас кучу критики. У там проверяют надо керосином. Что-то, ребята, фигня. Главное, что вы наглядно видели, как проверить камеры сгорания. Двигатели внутреннего загорания. В данном случае Рено Логан. Все, свечки выворачиваем. Готовим дальше. Движок. Ой, движок. Головку к шлифовке. Рассухаривать клапана я буду вот таким вот рассухаривателем, это обыкновенный жигулевский, по-моему для девятки не знаю, я тут дополнительно сверлил отверстие, уменьшил вот здесь вот колечко это штатное то есть сейчас я за какой-нибудь болт сюда сейчас все увидите так примерно да, у меня даже будет вот отсюда лучше, надо вот сюда болтик ставить. хотел хотел с крани, вот с этого начать ну будет неудобно Так, все, клапан жмется, клапан жмется. Теперь нам нужно аккуратненько убрать сухарики, чтобы они не повыскакивали. Так, есть один сухарик. Твою мать! Вот так бывает, ребята. А потому что я не закрепил головку. Вот так и случилось. Думал, прокатит. Не прокатило. Вот видели, ребята, да? Как улетело. А достаточно было всего лишь взять вот такой саморез и к деревянному помосту, на котором я делаю. Вот так вот прикрутить. Одним. И вторым. Если надо перекрутить. Ну, торопился, думал быстрее быстрее. Вот она стоит все на месте. Желательно бы иметь еще пинцет. Перестанавливаем на следующую. Следующий клапан. Два клапана. Предвижу кучу критики. И делаю так всю жизнь. У дело получше пошло. Еще для тех, у кого клапана будут сильно проваливаться, прям, что не снимешь сухари, можно под клапан подкладывать гайку. Но это я при засухаривании буду делать. Все. значит Осталось вытащить клапана. И головка готова. Ну, помыть еще ее. Выпускные. Первый, второй, третий, четвертый. Вытаскиваем. И в таком же порядке я их должен потом буду назад поставить. Выпускный первый, второй, третий, четвертый. Так, немного чищу здесь специальные сборники грязи все это надо вычистить тщательным образом ну, вот она головка так датчик датчик температуры скорее всего на 21 Так, мне теперь нужно снять колпачки и вот такие. не давить, чтобы не попортить направляющие. Сейчас скажут, специальный инструмент нужен. Нет у меня специального инструмента, ребята. У меня есть простые, добрые плоскогубцы. Аккуратненько, не зажимая, не пережимая. Хоп, видите, чуть-чуть сдернул. И дальше. Обыкновенными плоскогубцами. Благо, что здесь их всего лишь 8. Вот когда 16, там, конечно, приходится мучиться, но они и потоньше. Они тогда снимаются вот такими. Так, колпачки снял. Теперь нужно, чтобы не потерялись, когда я головку повезу на шлифовку, чтобы не потерялись вот эти шайбы, которые под колпачками идут. Вот видите, 1, 7, 8. Все. Вот они, шайбы. Их я использую еще раз. А вот они, колпачки, которые я выкинул. Еще маленько. И под шайбами. Грязь собралась. Надо все это дело отмыть. То есть хорошо, что повес на шлифовке. Ну что, приехала моя головка. Вернее, я ее сам привез. Шлифовки. Сейчас посмотрите ее вид. Тщательно упаковывал, потому что Возил на велосипеде. Посмотрите, какая красота. Все четко. Смотрите, ровненько. Немножко захватило даже вот эти места, откуда свечи выходят. Но ну, я думаю, ничего страшного. Конечно, ее надо будет сейчас продуть от стружки, от алюминиевой, от дюралевой, вернее. Вот здесь вот немножко... Но если дальше снимать, то это уже было бы неправильно, потому что слишком много снятия увеличит настолько компрессию и опустит, что клапана могут задевать поршня.